Ну что, добрый день, друзья. Давайте разберем, как же настроить этот микрофон Windows 7. На самом деле все очень просто. У меня тоже поначалу был очень тихий микрофон. Меня почти было не слышно. Даже когда вот видео запиливал, тоже было не слышно. Долго разбирался, потом понял. Оказывается, все очень просто. По стандарту вообще звук. Он как бы на минимуме. Ну это вот наушники. Да, я пользуюсь ноутбуком, кстати, ребят. Поэтому... Вот, собственно говоря, микрофон. А, стоял у меня вот этот микрофон. Я заходил в него просто в свойства. А, вот. Заходите в уровни. И вот, смотрите. Микрофон вроде на 100 должно быть все нормально. Но нифига. Вот видите усиление микрофона. Если вы поставите побольше, будет больше фоновых, как говорится, шумов. Но вас будет слышно и, можно сказать, вы будете орать. По мне так подходит вот 20 децибел. И, блин, не знаю, я доволен. Поэтому экспериментируйте. Если у вас реально есть проблема с микрофоном, то лучше залазить сюда и меняйте настройки, как вам угодно. Ну, в принципе, больше не надо никуда залазить. Вас уже будет слышно. Все, всем спасибо, всем пока.